Зайдемте в квартиру. Ну, мы разбудим бабушку. Мы будем говорить тихо, почти шепотом. Я этого никогда не сделаю. Я зима. Не кричите. Бабушка спит. Зачем вы это делаете? Вы получите много денег. вам от меня надо. Бабки, ночат и дяди, тети разные братцы ну, и матери. В жизни, вели себя как свиньи. А сейчас я расследую их прошлое. друг друга давит душат с братьев родных сестер. душат что идет повседневная будичная жизнь Бабушки. Мы будем говорить тихо, почти шок. Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная дура и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 А, а,